Здравствуйте уважаемые друзья, вот я сделал столешницу из мебельного щита для ноутбука, чтобы ноутбук не сорялся. Ну, ставим на ноги, да, чтобы не было тяжело, ноутбук не перегревался. Вот такая столешница из мебельного щита сделал. В данный момент что я хочу сделать с ним, я хочу броширнуть эту столешницу. Эти все саморезы будут замазаны шпаклевкой по дереву, шлифуем полностью. Выделяем полностью каждый момент фактуры нашего рисунка дерева. Потом красим и довольствуемся результатом. Инструмента, который будет задействованы здесь, будет являться болверка. Соответственно, защитную кожу поставила щетку. И так как нету, отсутствует нелонную щетку, будет, будет шлифовальная машинка. Здесь группа насадка стоит, тут будет мелкая насадка четырехсотка, которая все шлифанет весь контур. То есть мы сначала шлифуем, поднимаем болгаркой все волокна, задаем полностью фактуру рисунку, то есть делаем четко, чтобы она была четкая. Здесь сучки полностью, все это. Потом шлифуем полностью, замазываем, позаново еще раз шлифуем, чтобы не было видно шпаклевки по дереву и красим ее маслом. Вот такая сюда подложка. И можно даже приспособить, чтобы можно было сел перед телевизором, поставил здесь блюда, варенье, компот, чай и так далее. Явство. И питаемся. А также на ноутбук, ноутбук поставил. ноутбук, во не будет перегреваться, не будет на ногах, не будет облучения, не будет собирать пыль и засоряться. Вот таким образом такая небольшая как сказать кулибинское изготовление видео чуть будет пропущено буду показывать результат вот получилось после болгарки очень четкий рисунок структура я все волокна поднял посмотрите до и после видео они стали такие ребристые специально я так сделал как, как будто мы мякоть сняли а ребра остались кости ребра жесткости она такая вся рифленая как как будто пустыня горки барханы своему приятно сейчас я начну его шлифовать сначала грубой наждачки потом мелкой шлифовочной буду доводить до да? Идеальной гладкости. Вот я прошелся грубой наждачкой, поднял практически все волокна. Какая стала вообще идеально шершавенько Сейчас будем доводить до да, ияла. Заметили, как структура поменялась красивый рисунок стал убираем остатки пыли она стала идеально гладкая пор очищаем от, так сказать технологической пыли шпаклеем еще раз шлифуем, потом идеально гладко стало и потом закрасим получается идеально а вот она идеально гладкой и так как я вам обещал, была замазана шпаклевка по дереву и шлифанута. Осталась только покраска. Результат увидите. Всего доброго. Венге это конечный результат столешницы.